Коллеги, добрый день, доброе утро. Мы сегодня с вами начинаем масштабную программу повышения квалификации и посвящена будет теме заключения и исполнения договоров в университете. Как вы знаете, руководители структурных подразделений приказом внутри подразделений назначили лиц ответственных за инициацию договоров гражданского правового характера. Зачем мы решили организовать это обучение? Как вы знаете, недавно проходили проверки внутри структурных подразделений, где были выявлены ряд нарушений, в том числе по заключению договоров. И как мы считаем, что начать работу по оптимизации процесса этого необходимо, конечно, с обучения. Мы постарались максимально учесть все стороны, все процессы, с которыми вы сталкиваетесь при инициации договоров, закончится наше обучение тестирование тестирование является обязательным для всех участников. по итогам обучения у нас будут выданы удостоверения о прохождении повышения квалификации. Я прошу всех максимально включиться в эту работу, в эти три. Если возникают еще какие-то вопросы, в чате, пожалуйста, задавайте вопросы. В конце обучения ответственный организатор Айнагуль Байканова соберет все вопросы и в письменном виде ответы будут подготовлены и уже направлены. Хорошо вам провести это обучение, надеюсь, будет полезным и максимально продуктивным. Спасибо.